День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов, я менеджер каналов YouTube. Друзья, я наконец-то нашел для себя способ заработка в интернете, заработка, который мне нравится. Я зарабатываю на YouTube. В принципе, делюсь со всеми информацией, как я зарабатываю на YouTube. Пользуясь случаем, приглашаю вас на свои вебинары. Все данные будут внизу под видео друзья но я сам постоянно продолжаю учиться собирать какую-то информацию по ютубу и вчера я приобрел курс который меня очень заинтересовал своим названием своей методикой заработка на ютубе то есть метод для лентяя но я не считаю себя лентяем но интерес во мне этот курс вызвал потому что порекомендовал мне его человек которому в принципе я доверяю курс оказался достаточно интересным то есть парень реально показывает авторскую методику заработка валерий честно поделился вот как он зарабатывает поверьте мне методика настолько проста что реально представляет интерес для тех кто начинает зарабатывать на ю у кого еще нет канала для тех кто не хочет снимать свои ролики все очень просто очень просто и правда доступно всем если вас заинтересовал этот методика, либо вы хотите узнать, сколько Валерий зарабатывать по этой методике, нажимайте вот на кнопочку, которая мигает ⁇ Получить доступ ⁇ и Валерий вам все подробно расскажет в своем ролике. Yep. Напоследок скажу следующее, что Валерий оказался очень честным и порядочным человеком, в отличие от многих бизнесменов. То есть все обещания, которые он дает по своему курсу, он выполняет. Удачи! Нажимаете на «Получить доступ» и смотрите, сколько человек зарабатывает по этой простой методике.